Банде Гуру Пададанда М Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Банде Нитам Нандо Саходитам Шри Нандо Банди वानशाकलपतरुहेश्वर के पासिंदु वेवच पतितानंग पाबुने भव ईश्वर विभू हो नमो नमः मूकं करोति बाचालं पंगुं लंग हैतिग्रीम यत्की पातमहंग बंदे परमा अनंदो माधवन ब्रिंदा हुई तुष्टे भूइ पिया हुई केशव सच Shnavakti Padi Devi Satavatu Namayana Maskitana Rancha Yivana Lottamam, Deving Saraswati Vasam Tatoja Yomudiri Shankirtanekishna Katu бхакти-прамодाक्षे जगोदरन् दैयम् सदा परिभावग्नः विश्वदुहम् तेथास पदम् सिव विरंचनोतम् सरन्यम् भीतात्यहम् बनोत्वाल भवाद्धिबुधम् Биспуре жить, то кумапи кабо водушва дарш. Орунану рагоро сасагоро саромурти. Сарадикам и када Сиаддхитагада дхарсивасади гаура бхакта винд Аджануламмито фуцоу канукаа будато сангиртануи квитаро камалаа ятакшо вишам баро дижабаро жуго дхарм палоу Кришна Кришна Hare rāmu, hare rāmu, rāmu, rāmu, rāmu, rāmu, rāmu, Бхавана Рупенасадана Рана, Гангата Ранага Рамани Аджата Калапам, ВАГИ-СА-ЖУСЬ-ВАДАНИ бакся вам ни шинг ХАРИ Кришна ХАРИ Кришна Кришна Кришна ХАРИ-ХАРИ Рам, Рам, Рам, Рам. Кришна, Бхакти, Расво, Бхави, Та Мути, Криятам, Юди, Кутопи, Лабхати, Татра, Ловля, Мопи, Налабхати. Кришна-бхакти-расу-бхавитамати Криятам-жади-кутопи-лаббхати Татра лау-лла-мау-пи-мулла-мей-калам Янма-коти-сук-кутвейр-на-лаббхати на лаббхати гаурия сисила Сисила-бхакти-шиддханта-сарашвати-гурсвами-така-прохопад прохопад параманса гуру сед Гради Гушипати, Шишила Бхагавати Сидданта Сарасвати Гасами, Тагора Пахопад сказал, То, что мы все уходим прочь день за днем, от, этого, от этой абсолютной истины. Этот весь мир постепенно уходит от этой абсолютной истины. <связывая> И вот они отклонились от этой Абсолютной Истины. И вот они ушли далеко от этой Абсолютной Истины. И сейчас они боятся, если кто-то будет говорить об этой Абсолютной Истине. И вот они боятся. Почему они говорят именно так? Лучше, если они будут говорить что-то простое, почему такие обсуждения возникают. И, и вот отклонившиеся от абсолютной истины настолько далеко отклонились от нее, что очень сложно для них слушать об этой абсолютной истине. И Сила Бобхопад сказал, что до тех пор, пока мы не предались на 100% лотосным стопам Верховного Господа, мы не можем говорить об этой Абсолютной Истине. Сила сказал до тех пор, пока мы не преданы на 100% лотосным стопам Верховного Господа и Абсолютной Истины, то мы не можем говорить об этом абсолютно. Это невозможно. День за днем мы уходим Отклоня... прочь мы от этой абсолютной истины. Мы настолько далеко отклоняемся и отдаляемся от нее, что для нас очень тяжело осознать, что это за абсолютная истина. Много раз Шила говорил, что мы не должны пытаться как-то познакомиться с этим материальным миром, как-то жить с ним. Мы должны как-то избегать этого материального мира. Я знаю, живя в этом материальном мире, это сложно. Если вообще возможно, нам нужно что-то есть, даже где-то жить, говорить с кем-то, покупать какие-то продукты на рынке, так или иначе взаимодействовать. Но что Шила Павху подговорил, хорошо. Пока мы находимся в этом материальном мире, мы должны иметь какую-то связь с, с, со всем этим миром, но она должна быть незначительной. Ну, как формально, как-то что-то делать материальное, но не привязываться, иначе мы можем привязаться и запутаться. День за днем. <coughs> и, <вот, coughs> и вот, в общем, мы не должны забывать о главном. <coughs> мы Гаудии, как, как, какова наша цель, каков наш девиз, и, э, суть и смысл жизни. Теперь, если мы идем учиться куда-то. Мы должны понять, что... зачем мы туда вообще идем учиться. План, план нашего, как сказать, дальнейшего обучения мы должны узнать. И вот наши Гудии. План. <coughs> Учебный план мы должны знать, в общем, и вот, вот этот марш произношлока, это буквально наш план, план нашей программы, нашего Абаджана. Что делать, когда, зачем и прочее. <къех> и нам нужно подлинное руководство. Садусанга — это единственный путь достичь дамы И в то же время Садусанга — это единственный путь и самый простой. Достичь ада -А -А -А также, если мы совершим ошибку, мы не сможем понять Гуру и, и игнорируя их. Или избегая как-то. Таким образом, очень просто и быстро можно попасть в ад. То есть садусанга ⁇ это самый простой путь к духовному прогрессу и к деградации также. Если совершать ее неправильно. Даже часть секунды на секунду на на одиннадцатая часть секунды — это лава-матра. Этого времени саду санги достаточно, чтобы достичь Кришна-парамы, достичь успеха в нашей жизни. И вот даже и такого количества времени более чем достаточно, чтобы помочь нам достичь успеха, в то время как мы совершаем много, так много саду санги внешне, получив посвящение и прочее, но не достигаем успеха, поскольку э, неправильные представления у нас имеются. И вот Аратхия Бхагаван, вот этот слог э, говорит, что наше поклонение объекта, это надо надо нашли Кришна вместе с всеми своими спутниками, со всеми атрибутами, со всем, со всем окружением, с, с Вриндаван Дамой. Это наш поклоняемый объект. И какова же процедура, каков путь? Путь, показанный в Раджагупе, это наша Наш гауди баджин будьте осторожны. Тот путь показанный Гопи, вража Гопи, это наш единственный путь для нашего баджина. от Бхагата Махапурана – это стандарт, я сказал, в тот день, когда мы, мы запутаны, запутались в Скандапуране. Одно, говорится, Падма Пурани – другое, Бама Вайбрата третье. То как же понять, как найти гармонию среди всего этого? И в этом случае мы должны принять Сидданту Симад Бхагавата Махапурани, Махапураны. Нарутта Манагура, и вот Наруттам Такур также говорит, что это Сидданта Гуруварги. И вот он, вот эти кислова говорит. И, и вот я буду думать о нашей Гурварге, о каких-то новых людей, занимающих пост Шила Бхатюна многократно говорил, что нет никаких новых процедур Бхатюна, Шила такого говорил, что процедура Бхатюна одна, мы должны принять процедуру Баджана, которая показана нашей авторитетной гу Гуру Парампары. мы должны следовать ей, поскольку правило такое. Много раз я говорил, что мы должны следовать пути Махаджана. <coughs> Какие-то новые процедуры Баджана, невозможны. И мы должны следовать нашей гурваргией должным, совершенным образом. Вот Кто-то может показать вам какую-то новую, новую процедуру баджана. Это значит, что But человек speaking, отклонился от пути к If they are not going to show new procedure, otherwise he cannot tally his own behavior, wrong behavior. Otherwise he cannot justify his new behavior, new kind of procedure. So in any way he is, he is going to show us a new uh, method of bhajan. New method of bhajan is going to show. But Finto speaking, usually those и вот Шила Бхактина такого говорит, что те люди, занимающие пост, Ачари, которые стремятся к лапхипуджи протестить все изобретают какие-то новые способы боджана и пытаются их всячески оправдать. Но подлинный святой сразу видит, кто, кто есть кто. И искренние души тоже видят сразу, видят, кто есть кто. Если у кого-то много храмов или много учеников, или много раз ездил за границу, то это не показательно. Чего-то значимого это не мерило на основе которого можно измерить буквально вайшнава. Это главная проблема, главная ошибка, которую мы совершаем. То, что мы не можем понять его от силы, говорит. Это должно быть и те, кто стремится к лапхи, и прочищи. Они Но какие-то новые методы изобретают постоянно. А Бхахтинон таков говорит, что те новые процедуры, <смех> показанные какими-то новыми ачарьями. Ну, в общем, такие лжегуры и их последователи сами деградируют и попадают на какие-то нижние планеты after вот такие они люди, не, не получая наказание от Майи, непрерывно они после многократных have, таких наказаний Майи, они могут, э, э, наконец, подумать, что идут куда-то не туда. <каф2> <с tempo> почему? Нет энтузиазма, вдохновения, поскольку те овощи навыка которые совершают подлинные баджаны, их энергия, их энтузиазм, их вдохновение, оно огромное. Откуда они обретают все это? Нет каких-то витаминов и протеинов, нет. Они и... обретают энергию свыше и все вдохновение свыше. И вот такие люди, так или иначе, вот через какое-то время могут наконец-то понять, что идут куда-то не туда. И тогда они же будут более внимательны на пути Баджина, будут размышлять что, где, куда, когда. Как пример, если мы находимся на поверхности океана, то будем видеть только волны. Но если погрузиться в океан, то там уже все будет по-другому. Так много сокровищ на океанском дне. И вот мы заняты какими-то внешними вещами. И вот Нарутон так говорит, мы должны думать и размышлять о Сиданте Вичара и нашей предыдущей Гурварги. И чтобы обрести вкус к бхакти, мы должны поддерживать стандарты. Какой стандарт? это Шмад Бхагавата Махапурана. Чтобы обрести вкус Бхакти, мы должны Махапурану придерживаться ее, поскольку все, что сказано Бхагаватом, это Окончательное решение. Есть много людей в этом мире, какие-то сатвические, раджа и тамастические. Вот. Бхагаван, так или иначе, он должен их как-то ввести, помогать их. Они хотя в тамагуне, но все же они должны преодолеть эту тамагуну, достичь следующего уровня, какой-то раджагуны. Там для раджа людей есть Свои пураны для сатвических людей. И свои и среди всего этого. от so, а Бхагава там наивысшая. И вот народ там так вот так же говорит. В Искандапуране мы можем найти, что Бхагаванша Кришна Бхагаван оставил, Бхагаван Бхагаван оставил Бхагаван свое тело, и после Бхагаван. этого он и вот его сожгли, потом... Ну, в общем, что-то случилось там, и вот вопросы некоторые задают. Иногда очень глупые вопросы, что я сомневаюсь, преданные вообще или нет. Гордиоматка – это не постройка из э, цемента и кирпичей. Годи это нечто духовное. И вот когда если кто-то может войти, на, войти в подлинные Гуди Матка, они видят огромное количество сокровищ. Они могут найти бесконечное количество сокровищ, которое ждет нас. Но мы не можем видеть мы слепы. Даже мы не зачислены в Гауде Если мы хотим быть зачислены в Гауде мы должны быть одобрены чистыми Гуровыми как человек, Бахнин, таку, и Как Сиддар такого, Бахтима Таку, Шиддар Махараши и остальные. Если кто-то просто орет или лозунги какие-то декламируют, то толку от этого нету просто что-то ну, говорить или кричать этого мало. Но когда мы по-настоящему зайдем в подлинный голоде, то мы будем молчать. И потребность говорить или кричать у нас отпадет. Как пример такой: пока пчела они кружат вокруг цветка полного нектара меда и когда эти пчелы они жужжат когда вокруг только летают и то когда они садятся на цветок и начинают извлекать нектар с него то звук прекращается жужжание прекращается и также также здесь когда мы находим что-то подлинное настоящее то все звуки вокруг мы перестаем издавать и также Силу говорит, что те, кто обрели вкус, она не баджена. говорит, если мы обрели вкус, она не баджана, немного даже вкуса, она не баджана, то тогда для нас невозможно будет оставить баджин. Но мы не получаем вкус к баджану, поэтому мы... Или не, не такой, не настоящий вкус к баджану, поэтому некоторые его оставляют. И вот в Скандапуране, говорится что-то, то это для раджистических людей, тех, кто находится в раджигуне. <клев> Но это не Сиданта, а под руководством Гуру Ващнавов. Если у вас есть возможность изучать Санатан Шикши, Рупа Шикши, Рай Рамананда Сават Группат Падма много раз говорил. Группат Падма говорил, пока вы, у вас нет идеи о Санатана Шикши, Рупа Шикши, Рай Рамананда до тех пор. Вы не можете ничего понять. И вот Махапрабху прояснил это. Mm. И вот Махапрабху говорит Санатане, что похищение этих Махиши, жен Кришна. Вот здесь эта песня описывается, это все и, и уход к, к исчезновению Кришны, Кришна Антардян, Махиши Харан, все вот эти все лилы, Яду Вамша Дамша, падение династии Яду, все это полно йога Майя. Бхагаван Читание Махапрабху говорит, как вот эти фокусники фокусы показывают. Yeah, yeah, вот некоторые фокусники фокусы показывают фокусы, разрезают людей пополам. Uh, Такой здесь известный фокус. И вот один фокусник тоже показывал фокусы. У нас тоже бомбей, у нас с железнодорожной станции. Вот люди вышли из поезда, посмотреть на него фокусы. И вот увидели, что поезда нет. Начали а, да, да, да, переживать, что вещи вещи там багаж остался, весь но ну, поезд как бы там был, но этот фокусник сделал так, чтобы его никто не видел. И вот если такие обычные фокусники могут одурачить кого угодно, то что говорить о Бхагаване Шикришны? И вот Бхагаван Кришна может также дать вам какие-то игрушки, вы будете заняты и забудете о высшей цели жизни. Когда ребенку надоед... надоедает игрушки, он начинает плакать, и тогда мать приходит. В материальном мире эти игрушки ⁇ это положение в обществе, богатство, какие-то здания, семья, жены, дети, родственники и прочее. И вот Бхагаванши Кришна говорит, похищение жен Кришны, падение династии Яду и уход Кришны из этого мира, это все сделано с помощью моей. И... Но там говорится, что Бхагаван Ши Кришна, у него и одно трансцендентное тело, и ошибка, которую мы совершаем, мы забываем, что для Бхагавана нет разницы между его душой и его телом. Бхагаван, его тело и душа не отличны. Но для нас у нас тело отличное, душа тоже отличается. И вот Бхагаван, он хотел, дал нам разные игрушки. И вот Шила говорил, мы не должны привязываться к материальным вещам. Мы должны держаться беспристрастно, как-то с ними обращаться. Нам нужно что-то есть, где-то жить, как-то находиться в этом материальном мире, но мы не должны привязываться, должны беспристрастно жить здесь. И наша цель какова? Это Кришна Према. Я вот говорила, Бхатишла К ⁇ уже. И вот, и вот Шимат Бхагавата Махапурана это... наивысшее, это мерило. И вот даже Шимат Бхагавата Махапурана, если мы не понимаем, то нужно изучать читание Бхагота, читание Читами, то... И когда Махапрабху говорит так, нет никакого конфузии. И, и когда Махапрабху сказал, что гасая», чтобы дурачить обычных материальных людей, материалистов, и вот Махапрабху говорит, и вот чтобы создать такое непонимание, Бхагаван, вот, такое лило. Не каждый может понять, что такое бхакти. Люди заняты сбором денег, славы, поездкой по разным странам. И вот бхакти, если даем им бхакти, они обретут все. Бхакти — это нектар, суть всего. И Ютасио Махараджа перед Ютасио Махараджем наш народом говорит все, что нужно, Вы совершайте баджаны, и Бхагаван даст все, но Бхакти не может дать даже мукти. Бхагаван готов дать мукти, что нам нужно. Мы совершили госавую. Бхагавадцева, что нам нужно тогда? Мы торговцы, ну, подобные торговцы. Мы служим э, с желанием получить что-то взамен. И вот Бхагаван говорит в Гите, если вы совершаете баджан с какой-то целью, Бхагаван э, исполнит ваше желание, но вы останетесь не нищим буквально. Вы упустите главное. И вот если еще Махараджа говорит, Бхагаван хочет дать нам Мухте. мухте. Это мое правило. И вот когда Кришна не может нам отплатить, то он дает самого себя, как гопи. И вот это шлок, с которой начал. И вот Богован говорит, если я буду жить так долго, как сам Брама, я все же не смогу отплатить вам, Богован говорит, это гопия, я сложал ладони. Прошу вас, будьте довольны С своим величием, мне нечем отплатить вам. «Я готов отдать самого себя вам в качестве оплаты за ваше искреннее служение». Махапаба много раз говорил чистым преданным. «И вот, и вот Богован Нарада Махарас говорит, «Бхагаван он может дать нам мукти, берите, но бхакти не сможет дать, поскольку если нам Бхагаван даст бхакти, то он буквально даст самого себя нам». И поэтому Бхагаван даст нам все остальное, деньги, положение в обществе, какую-то славу и прочее, но себя он не даст. Как говорит, давно не можно видеть известные мошенники. Очень свипы что даже обычные бандиты, бандиты. <старько> террористы, <старько> и прочий криминал с ними не сравнится. В Индии, Like Какой-то мошенник был, Бандюган, 15 лет его что-то искали, а потом убили, как в итоге в Чанданване дворец построил в Южной Индии, а 20 лет его что пытались что-то сделать, но в итоге убили. They И a вот некоторые так называемые like, духовные лидеры, которые дурачат Baca, людей под именем Баджана во делают хорошее делается присмотреться ничего хорошего И просто обманывают многих людей жизнь очень коротка если мы совершаем ошибку мы не можем исправить ее жизнь очень коротка. Мы должны быть Баба, осторожны, Бхагаванщий Бхага, Кришна не может дать нам Бхакти. Но даже... То есть Бхакти сложно обрести. Освобождение гораздо проще. Но когда мы можем обрести Бхакти у Кришны, тогда, когда он, когда он обнаружит, что мы гуру даст, то, то совершает служение гуру, каждый может сказать, что вот он совершает гуру Севу. Мы видели над своими глазами. В тот день я сказал, что наш материальный опыт органы и чувств. И все знания. А -а -а. ну, Вообще все материальное знание. Весь мирской опыт перед тем, как. Следовать духовному пути нужно отвергнуть это. Кто-то может сказать, что своими глазами видели, как кто-то совершает Гуру Севу. Что такое Гуру Сева на самом деле? Этими материальными глазами мы можем видеть только какие-то материальные вещи. Если кто-то совершает подлинную Гуру Севу, то и в его жизни. Эффект этой Гурсавы должен проявиться. Гурсавы — это единственный путь. Вот пример Мадвейны Пурипада. Весь мир... И вот один ученик получил милость Гурдева. Все думают, что как один кто-то получил милость Гурдева, но это совсем не тот кто обрел эту милость. Никто не знал о нем, поскольку Гурадеха даровал милость своему ученику скрыто. А этот ученик, он принял всю эту милость. И никто не мог понять, что случилось. Только... И вот этот подлинный ученик и подлинный Гура Мадавиндапурь, они двое поняли, что случилось не было никаких свидетелей и таким образом, как мы можем понять, кто обрел полную милость Гурдева, как это понять? С помощью подсчета его популярности, внешней славы, Количество собранных денег, постоянных храмов или учеников нет. Это совсем не то. Это не мерило. Если мы по-настоящему разумны и находимся в приемственности с Чила Прахупады, мы поймем, что вся сила Агрупадпадмы, она проявилась седанта искренность Ачарон. Милость. Ми милость это такое, милость. Говори no, no, no. какие-то сладкие Mar слова. No. Нет, милость resolution. это решимость саду. милость в том, что он хочет спасти вас, и в этом его как раз милосердие проявляется. Милость не значит дать каких-то денег, человека или еще что-то. Нет, это не милость. Что такое подлинная милость? Годаф может выгнать вас, э, отругать. Если вы заинтересованы в том, чтобы узнать об абсолютной истине, вы должны прийти ко мне, как собака, как преданная собака, иначе что-то луку. Годаф не листит своим ученикам. И это признак. Город не листит своим ученикам. В моей жизни тоже. Я так много сделал. Я, Но ну, я не, ну, не говорю, я действую как Ачарья. Но я видел, я для кого-то много сделал, они выгнали меня. Но неудовлетворения в моем сердце нет. Making group, making problem, so I Я никогда не стремился I к славе. <ректированная> Я хотел избавиться от э... избавить мир от обманщиков и показать, кто есть кто. И вот в этой шлоке говорится, когда мы поймем все, весь характер, идеализм, желание, учения Сидантовича Група-подмы и когда это все проявится внутри его ученика, то мы можем понять, что вот он подлинный ученик, тот, в ком проявились проявили все качества Гурдава, и он Крипатр, он вместилище милости Гуру Крипы. И вот Ишарпарипатн, Крипатра, Мадавинда Пури, я начал с Тешлоки что если вы видите какой-то преданный полный Кришна Прама, и всегда трансцендентность Сиданта исходит из его сердца подобного. Подобно фонтану можно сказать, то тогда мы должны понять, что нужно принять прибежище в этого саду. И также то, что он говорит, должно быть в... не отлично от того, что говорил Шила Прахупат и Бхактину Такура. тогда мы окажемся в наставнической преемственности Бхактину Такура. И вот и мы должны находиться в этом потоке учения Шилы Бхактину Такура. И вот Ишапурипат, он обрел милость Мадвендапури. Мадвинда Пурипад, он основа. Гаудия Гу Баджан, это то, что сделал Гуранга Махапрабху. Если Гуранга Махапрабху организовал ситуацию таким образом, мы должны принять это. И вот Мадвинда Пурипад, он основа нашего Гаудия Баджана. Мадвинда Пурипад, он родился в Шихати. И вот все, и вот Махапрабху родственники, они тоже все из Шрихати, И он с детства был преданным, и за короткое время он изучал Вьякароналанкару санскритскую грамматику. И день за днем он чувствовал себя как-то... Необычно, и, и родители подумали что-то, и решили выженить. Но в то время дети женили рано. Ну, от 7 до 10 уже женили детей. Свадьбы детские проводили. Также, ну что, что делать? Ну что делать? И после женитьбы, через какое-то время, отец и мать поняли, что недостаточно этого. И по воле Бхагавана, жена его ушла из этого мира, умерла. Вот он пришел сюда, на берегу... Родители в тоже умерли. И вот он пришел сюда, рядом с Чакрадахой, вот здесь 50 километров и поселился на берегу Ганги. И после этого он почувствовал какую-то боль в сердце. он Дикшу еще не, не получил. Может, Гайти от кого-то получил, не знаю. Но дикши у него не был. Но все же он был вечным спутником. Как Бхактину Такур также. Он так много написал книг, еще не получив дикша. Он... И в итоге Мадавид Напурхипат, он принял решение оставить мальчика с Адвай Тагасаем. И... А у него сын еще в воде был. Жена-жена успела сына родить перед смертью. И вот он пошел на паломничество и на Мадхвачарья Питхи. Там Лакшми Патхи было... было Ач, Ач. Вот, в общем, там восемь Ачарьев было. И, и с... от Лакшми он получил посвящение. И После этого он вечный спутник Гуранги И перед тем, как Горанга Махапрабу явился в Мадавиндапуре, он родился раньше, но все равно он вечный спутник Махапрабу. Он Калпатару, подобно древу исполняющего желания Галлокова И вот наша говорит, хотя внешне мы можем найти, что Гурангам Махапрабху явился позже, но все же он спутник. И не только это, также Мадвенда Пурипат, он смог обнаружить, увидеть аватар цвета расплавленного золота. Двенадцать сотен лет назад Билла Мангалда говорит, и вот он также увидел этого аватару цвет расплавленного золота, и Билла Мангалда он увидел, Гуранга Махапаву. И вот Мадавина бурипат он в итоге... Mm -hmm. И вот Мадавина Пурипад в процессе своего паломничества пришел сюда, в Шантипу, и Адвайта Гасай получил дикшу от него, и вот это мы знаем. А все остальное, ну, как бы разница. И от ВТГСаи. он получил посвящение от Мадхайда Пурипада. Так или иначе, Мадхайда Пурипада он, он отправился во Вриндаван. Я кратко расскажу. И Бхагаван Кришна пришел. В его жизни он три или четыре раза получал его даршан лично, или во сне, или еще как-то. И вот богомсти Кришна пришел во сне и физически он тоже приходил во Виндаван, чтобы накормить его молоком, и потом во время параграм он сидел под деревом, и также Кришна пришел к нему, он получил его Даршаны. вот он получил, получил Саньясу, и вчера я говорила о Саньясе, какие-то люди говорят. Ну, что в Кали-югу не, нельзя принимать саньясу. вот и шлоку из Бахабараты цитирует вот это вот. Это вот эти пять вещей, которые нельзя делать в Кали-югу. Вначале Ашамедха-ягья, ашамедха Гуманитяг, йосен, Саньяс, or you cannot, use, you cannot use flesh, you cannot use flesh in, in the of father. в шрадхах. And you cannot engage the brother or husband to get one baby. Нельзя занимать брата мужа в том, чтобы он делал детей. Mm -hmm. Вот это я не понял. Но вот, вот бхакти саньяса не запрещена. Как карма саньяса запрещена? А, Бхакти-саньяса не запрещена. И вначале я сказал Шимад ма... Махапурана — это наш стандарт, это наш авторитет. И вот в Бхагатуме описывается Триданди-бекшу. И как можно понять, что в Кали-югу саньяса запрещена? в преданности бхакти-саньяса разрешена, а, а, а кармической нет. И мы можем посвятить себя служению so, Бхагавану. И вот кае тело и речь. Если мы занимаем наш ум, тело и речь, служение, то тогда... И также, something bad and doing offense? Actually you don't understand. Any of your sense organ doing anything, if not supported by your mind, then the activity is not successful. Suppose I am looking something. If mind is not backing me, my looking is absorbed. My looking is nothing. Follow your answer. When I am looking something, если мы смотрим на что-то, но ум, ум нас где-то блуждает, то облуждает, мы можем видеть и не замечать. Или слышать, слушать, но не слышать. И вот умом, телом и наши действия как бы покрываются, и вот это три uh, саньяса олицетворяет то, что мы посвящаем себя полностью, наш ум, тело и речь в служении Бхагавана. И вот, я вчера в, в, говорил, Сарапа написал, Ватча вегам, Манасар, вот эту шлоку из упадешамбиты вот глупые бабаджаны радакунди они не понимают и критикуют гаудиматх откуда саньесу, На... откуда саньясу получил гаудиматх И вот эти вышеперечисленные, преданные, они все были саньяси. И вот наши Гурага, Шиллапархупат, они все парамахамсы, и они специально поддерж... они приняли саньясу, чтобы показать, что мы находимся в этой категории варна-шамадхарма. И вот они из-за смирения, Хотя они подлинные парамахамсы, но не приняли саньясу, чтобы выразить смирение. Ну, Какие-то с... саньяси подписываются как с вами. First of all, in the book I find, show this. You writing this book, you are editing, you are publishing. So why you not write? Huh? The first point you read right here, big binding book, as Swami this. Why you write Swami? В очень такой вернутый он, подписываться, как с вами. Можно было написать прилично, что я слуга такой-то, а не с вами господин. <реклама> И таким образом смирение, но мы Рыше, и наши Гурвага, хотя не все парамагамсы, они специально приняли более низкий уровень саньяса внешне. И вот вами в Боди Шамрити говорит, что мы должны достичь хотя бы уровня саньяса, иначе мы не сможем начать Кришна -банжен. И вот Рупа говорит до тех пор, пока вы не можете контролировать свою, свою речь, вы не сможете, свой язык, вы не сможете но начать. Кришна баджина его Па дает такое наставление, чтобы мы хотели, хотя бы смогли начать Кришна баджина в обуставленном состоянии. Никто не может совершать Кришна Бхаджана. Кто-то думает, что он совершает Кришна Бхаджана, человек пытается, но факт. До тех пор, пока различные анархии есть, как мы можем начать Кришнабаджан. Кришнабаджан это не что-то такое простое. Мы должны возвыситься, преодолеть все эти анархии, потом мы сможем начать Кришнабаджан. Рупагасайпад говорит, что пока мы не можем контролировать наш, наш язык, нашу речь, умы, и тело, то... Чтобы стать ващнавом, мы сначала должны контролировать свой язык и все остальное, и тогда мы станем совершенно ващнавом. И вот у Vaishnavов есть смирение, а у не его нет. Это, естественно, Тринандапи, значит, отсутствие всяких желаний к Пуджи и Праджище. Еще нужно уметь видеть разницу между подлинным смирением и обычным лицемерием. И вот Сила Прагхупат Ваше говорит, Пурипат всегда he был he искренен, он никого не обманывал. А почему он не хотел? Он ни, никогда не обманывал себя, поэтому не обманул других. А люди, которые обманывают себя, у них естественно есть склонность к обману других. И so, вот the те, I'm кто обманывает других, они вначале обманывают And себя. И вот Мадхавида Пури, он имеет Раджа прямо, я говорил об этом раньше. И вот еще Шинивасачари нужно сказать, это обширная тема. Мадхавида Пурипад, Чила Пархупат говорит, то, что одна шлока, произнесенная Мадхавида Пурипадом во время оставления тела, Шила Прабхупад говорит, если преданные Гаудия Матха, Сарасват Гаудия Бхагава, Шила Прабхупад говорит, если вы по-настоящему Сарасват Гаудия Бхакта, то это ваше должна быть ваша Эта шлока должна быть вашей сердцем и душой. Это все и вся для вас, поскольку это шлока Радхарани. Так или иначе, она явилась на устах Мадхвендапури, но изначально она произнес была Радхарани, когда Кришна ушел в Мадхуру. Радхарани Плача произнесла ее, и эта шлока явилась на устах. Мадхавиндапурипада описываю на читании Чайтамрития по милости Радхарани. И если эта шлока во всю вашу жизнь вашего Сарасвад баджина. Если вы находитесь в преимущественности с или с Такура вообще, если вы поймете, осознаете эту шлоку, тогда, тогда я скажу, что вы, гаудья -матха, что вы гаудья -матха. преданные Гаудья Мадха. Что вы преданные Гаудья Любые преданные Гауди, они должны понять эту шлоку сначала. Если не смогут понять, то мы можем уйти из этого мира с пустыми руками. Деньги в банке не помогут нам, или почет, или еще что-то. Тоже не помогут нам, если мы оставим наше тело, что мы можем забрать с собой. И вот мы должны узнать все о, о Матовендрапуре, как он показал нам всю свою жизнь в Баджине. И вот сегодня также день явления Ш... Шинива И вот Шинива кто такой Шиньвасачарья? Горанга Махапрабху пришел в форме Шиньевасачари, но мы не знаем. Вот, Горанга Махапрабху пришел в форме Шинивасачари. Ни Чьянанда Прабу пришел в форме Нарота Матакура. Адваэта Гасай пришел в форме Шимананды Прабу. Мы не знаем. И сам Гуранга Махапрабху сказал, я могу показать книгу. Махапрабху сказал, после того, как я уйду, оставив тело, Гуранга Махапрабху в прошлой тантаме взывал Шринивас Шринивас. И преданные спросили, кого же зовете. Он сказал, поймете вскоре. Он просто взывал его Шринивас Шринивас. Как Вишабхану Махарадж в этом, пришел в форме. А? Пундарика Видинитхи. Виша Прану Махарадж. Before, before, и, перед Махаппабу тем, как прийти, и Махапрабу тоже раньше так вызывал к Пундарику, отец Пундарик. И Махапрабху сказал во сне. наше Вишнапри во сне, завтра Шиньваса при, придет. Ты можешь, ты поймешь, что он моя, буквально мое второе тело, я приду в этой форме и, дару, и, и ему свой Даршан Вишнапри. Она не выходила из комнаты, даже солнце и луна ее не видели, но махапабу Пришел к ней во сне и сказал, что Шиневас, придет завтра и благослови его. И вот я кратко скажу, Шиневас, вчера я пришел сюда, в Майпу. Ишан такого привел его. И вот обе. И вот они... В общем, ему позволили встретиться с Вишнаприя Деви. Вишнаприя, она подала подобно статуе. Когда Мах Махапрабху ушел, у нее не осталось никаких признаков жизни. И Вишнаприя Деви постепенно и, и вот вышла, и с невосочария он упал в полном распростертом поклоне. И Вишнапурья вышла и прикоснулась левой, левым пальцем ноги, левым большим пальцем ноги к нему, и все преданные начали кричать, кричать что сколько милости он получил. И Гуранга сказал, что после меня поток Параме, он, он придет в форме Шнивасачарья. И я кратко говорю, поскольку времени мало, так много вещей я хочу сказать. И вот он родился в Чакханди, перед Катвой. Я был там лет 15 назад. Take me father И вот я, отец Чиран отец его был спутником Гуранге что еще сказать? So, И? В итоге, из синего сачарья вырос, он был, закончил свое образование очень быстро, был гениальным ребенком, и в итоге, он отправился в Шри Канду, я тоже был там, достаточно давно или двадцать назад. Шриканда в Катве, если выйти, там налево, если пойти, за шрипат на Ахари Ну в общем, Там еще место, где Махапабу саньясу принял. Вот там <coughs> все поблизости. Это место, где Маклабху шерпет и укшанья, срикархат. И лет назад, если вы идите, то вы можете пойти к Срикханму. Это срикархат Нарахари, Нарахари Адикари, Чамарадулай. Вы знаете, в Киртан. Морин Киртан, Нарати, вы не знаете. Морин, ты не знаете, Киртан, вы знаете. Вале не знаете. Narvari Yadikuri Samhara and time also Morning time not, time, not time, time again. So this way, the small boy, you right from the he got the scope to hear about Gurana, и вот его отец был преданным, он рассказывал Лилу Гуранги ему. Он... И вот хотя он тоже был вечным спутником Гуранги Махапрабху, он все же слушал Лилов Гуранги из уст отца. И в итоге потом он отправился к Нархари Прабху. И вот был один, два нарахари было. И один сиканди, Рагунанда Начарья, и... И вот который предлагал подношение к Гопалу, и Гапалу вынужден был съесть. И вот Нархари Прабу очень любил его. И в то время Гуранга Махапрабху совершил сынья, совершал. И когда нас Шинивасачария решил отправиться в там Дама, чтобы встретиться с Гурангой Махапрабху, это был последний момент. Он слушал Гуранга Лилля, он хотел встретиться с Гурангой. И вот он Но, отправился к порошотам-даму, и когда достиг порошотам-даму в то время это был вечер уже, ночь, уже поздняя ночь, после двенадцати, в то время еще деревня была, и вот он очень устал, голоден был, жажда его мучила, и в итоге он в Симхадваре, дворе, где главный в храм Джаганатка, никого там не было. Его вот там он уснул на камне, голодный. И кто-то пришел и вставай, вставай, и кто-то накорм... разбудил его, накормил, и он во сне увидел Джаганатха Баладева И вот он спал у ворот и увидел, что и Исупадо смеется над ним, и вот кто-то разбудил его. Что случилось? Вот бери, ешь, принесли просаду ему. Это сам, Джаганатх был. сам Джаганатх пришел, чтобы накормить его. Anyway, а, <реклама> Но Махапрабу не смог встретиться, Махапрабху уже ушел. И вот он не знал, что делать, хотел утопиться в океане. Но все же его принесли к Гададхар Пандиту. И, видя Гададхар Пандиту, он, он почувствовал утешение, поскольку Гададхар – это Самарадхарана. И когда Шинивасу увидел Гададхарпандиту, да, бандит был пулан Баве, как... Но все же, когда Шинева Сачарья... И вот он как-то сдержал. И когда вот они встретились, он расплакался. Гадатхар Пандит пролил на него свою милость, хотя это невозможно, Гадатхар не мог сдержать себя, но все же, так или иначе, в один день, вот, вот он он хотел слушать Боготам от Гадатхар Пандита, но Гадатхар Пандит, он начал плакать и говорить сейчас, для меня уже невозможно говорить боготом, поскольку Горангамахапрабху ушел, и все книги Боготам, написаны рукописью, и отдал, ну, в общем, отдал эти все, весь Боготам Махапрабху, поэтому нечего было читать. И как я могу объяснить тебе, я вот там, он полон расы, я не могу сдержать себя, даже если бы это все было. И когда Шринивасачарья хотел проверить эти книги, поскольку в то время ну, на пальмовых листах было все записано, и вот Шинивасачарья открыл, открыл, смотрел и видел прислонял к груди и плакал, поскольку он открывал страницы за страницей и букв там не было, поскольку Гадатхарапандит читая Багава, там слезы текли у него из глаз и все эти чернила они размывались и поэтому букв там не осталось из-за слез Гадатхарапандита Встречается like yeah, okay. в опечатке, кни, в книгах и сложно читать, а вот если вообще нету букв, то yes, тем более невозможно. No, Если вот какая-то опечатка где-то или там не напечаталось слово, как можно читать всю шлоку? И вот Гададхар был очень опечален и начал плакать, что ты хочешь слушать Боготам от меня. Я хочу рассказать, прочистить Бхагаватам, но для меня невозможно. Поскольку мой Пананат, Господь моего сердца, он ушел, и я буквально безжизненный. И поэтому бери этот Бхагаватам, Гадакар Пандит, он организовал его встречу с преданными Нилачала. И вот он какого-то преданному сказал, чтобы тот пошел и получил милость от всех преданных Нилочала. И все они были буквально безжизненны из-за того, что Махапрабху ушел, и вот Шинивасачарья. Если буду говорить, это будет подобно Махапарате, очень обширная тема, и Шиньвасачарья он получил посвящение в итоге. Вечный спутник Махапрабу, и поэтому получил он дикшу или не получил, не столь важно, но от Нарахари Прабу, он был его подобным, подобен сыну, он получил дикшу и учащего учения, и в итоге, когда Гуранга Махапрабху ушел, он решил по указанию Нарахари, он отправился во Вриндаван, и Вриндаван он там принял прибежище у Лотосных стоп, Гопал Бхата Госвами. И он принял прибежище у Дживы Госвами Пада, чтобы изучать Сиданто. Он вечный спутник Махапрабху, но все же изучал Сиданто. И по воле случаях в то время наш Шамананда Прабху был там. С Чимнанду <связан> был там, народом там, там, там был И вот группы. они все вместе <связан> <связан> Подружились И вот они слушали Дживу Гасами И в итоге, после изучив всю Сиданту Изучив все шесть сандарв и все, что написал Абхагасвамя Пад, Расамрита Синдо, Бригад Багвата Амрита Санатанагасвамя Паду, комментарии, и... и вот они все слушали, и таким образом, и... изучив все сайданто, по указанию дживы я кратко расскажу, поскольку история долгая между всем этим и с, как, как совершали они парикрамм в риндау, и буду рассказывать и в итоге по указанию дживы Гасами Пада они втроем Шинивасача через... Шиня... Шиманандой и Шиневас. Шинивас, Шивананда и И вот они взяли книги, целую кучу книг, погрузили на бычу повозку. А книги были в железных ящиках. И вот Джива Гасавипад благословил их, чтобы они и проповедовали Сиданту Вичаргуранги Махапрабху. И вот сегодня по милости Шинивасачарья, Нарутам Такура и Шемананды, по милости Джива Гасавада мы сегодня поняли немного о их славе. Но это ничто относительно всего океана Шастра. Те глупые люди говорят, что они все знают, но по длине пред они видят, насколько обширен этот океан знаний, океан Сиданты. И вот сегодня у нас была возможность обсуждать с вами, И в итоге я сказал, что все книги, все сокровища. Было украдено бихрам бир царем-негодием. Они не смогли потом найти, куда все пропало. И в итоге еще не Сказал, вы оба идите, не задерживайтесь на этом таку Отправился на восток, в Манипур, в Трипуру. Бангладеш, ну, в смысле бенгальский этот район. А Шимонадов на юго-запад пошел. Ариса Миднопура вот в ту сторону. А Шиньева там остался и ждал. Но наблюдал, что с, с книгами произойдет. Он вот сказал, время очень ценно, поэтому не теряйте времени и идите проповедуйте. Если вы хотите достичь успеха в этой жизни, то не теряйте времени зря. И вот Синева Сачаря ждал и в итоге Однажды шенюса Чарья решил да, да, сходить на Багават Сабху. смотрите, как все прекрасно получилось. Однажды он решил <coughs>, пойти на Багават Сабху, организованную царем местным, и вот он пошел, слушал среди всех слушателей, но когда? Тот, кто объяснял Бхагаватам, говорил всякую какую-то ересь. И Шинива начал плакать. И люди спросили, почему он плачет, что случилось. И Шаньева сказал, что это совсем... шлока значит совсем другой. этот. Царь это слышал все и спросил, ну да, давай объясни свою версию. И когда чинился, начал объяснять, все собрание было восхищено, их сердце буквально растаяло. Они, они были восхищены, никогда не слышали ничего подобного. А сейчас, если пойти посмотреть, о чем, о чем говорят какую-то ерунду, как всякие эти, клоуны в цирке. И вот царь был очень вдохновлен и сказал, что хочу прибежище вас принять. Но тот с тяжелым сердцем сказал, что все мои книги, книги потеряны. Царь сказал, не бойся, все у меня, давай я прим, прим, прим, прими меня своим учеником. Я был разбойником, ты сделал меня преданным. И вот он принял прибежище Шиниваса отдал все книги, которые были похищены в первозданном виде. И вот так Шинивасачария Сачарья вернул все свои книги и начал проповедовать Бакуре, Виргуме и вот <coughs> в этой области. Гурангамахапрабху, Шиньева Сачарья приходил во сне многократно, когда Шиньева Сачарья потерял сознание. Он плакал, был на волоске от смерти буквально. То Панчататва пришла к нему и сказала, они сказали, что вас, мы с тобой не бойся. И вот, вот, вот хотел встретиться с Адвайтой Нитянандой, с Махапрабхой. Вот немножко не успевал, они уже уходили из этого мира. И вот когда Шиневасачай вернулся, с спури с книгами, он хотел книгу какую-то от Гададхарпадита взять, и вот что еще умер, то он, но у него... В общем, такая невезуха была. И вот в по указанию гуранги Махапрабху, Гуранга Махапрабху пришел к нему во сне и сказал, «Поток Примы придет». Я являюсь как Шинивас. И этот мир, он будет свидетелем потока Прамы. Так много вещей я хочу рассказать, так ну, ответить на все сложные вопросы относительно Шиниваса, Чари, но где время на все это? Вот несколько дней назад один санят я пришел, дал мне какой какую-то бумажку, там было написано много неправильных седанты. <клес> Но спор был о том, что мы даже не могут действовать как Ачайи, раздавать индикши и прочее. И вот этот Саньяйс был учеником Шрилы Бхактеданте Рамны <клес> Гасе <клес> Но потом написал что-то противоположное. Ну, Макараш поверил книгу, последняя часть совсем неправильная. Хималата та Курани, Гангамата та Курани, все наши. Джахна та они необычные женщины, я написал. Вот, то они все с воробьишками Почему мы сравниваем их с обычными женщинами? Из виет я могу показать множество имен: Матаджи Риши. Они за пределами каких-то телесных представлений, поскольку сама вида явилась перед ними. Это не так просто, это не шутки катайни Гарди. Они все необычные женщины в ведической йоге, в ведическую йогу. Те мантры свет явились перед ними, они проявили, записали их, проявили в этом мире. Они необычные женщины, они за пределами всяких телесных представлений. Но кто может слушать это, кому говорить? <клес> и вот Шинива Сачарья <клес> <клес> великие, великие, преданные И мы хотим обрести милость Его и Мадховенды Пурипада И всех спутников Махапрабху. Шлока с которого начал Та Шлока уч учения Шинива Сачарья Сегодня произнесу, завтра объясню Balavan Aduru Yashu Nashad Guru Padam Vuj Sutvay Rapita Sho Sash Saspray Krishna Bhakti Najaya I can discuss tomorrow. So today what started we can So any bhakta, by chance we made, <coughs> a flow of prema, sitand, we should not leave With a mood of politics and in all. So, a shloka, если мы случайно встретимся с предным полным, ну, прямо инсиданты, пытайтесь купить его. И чем? Какой ценой? Не деньгами, а лолем, желанием мы должны желанием слушать если мы буквально сможем продать нашу голову лотосным стопам такого бредного который может дать нам Кришну, то я готов продать себя буквально ему.